Всем здорова, с вами Гидра94, и сегодня у нас реакция на новый выпуск от Мармока, КСГО, команда профессионалов. Мармок СКУАД. То есть тут наверняка будут и принимать части Конопаты, Крейг, ноуней. No девушка там, я не помню, какой у нее, какой у нее там ник вообще. К сожалению, наверное, уже без Джохана, то что он же с ним рассорился как. Но... Напоминаю, что CSGO мне не особо заходит у Мармока, потому что тут больше как показан скилл его, а не какие тут фейлы бывают или баги. А, дай смотреть. Зашел на сайт. Один на сайте прям. Что я делаю? Вы, Мы... ты не симпел, бля, успокойся. Сайт. А? Бля, Твою хую, блин, я сосу поменяла у меня. Маленькая, я сейчас тупо не довожусь. Чего это ел? не довел как раз-таки. Так, я сейчас посмотрю, какой сенсор мне для зума надо поставить. чуть то листает-то сидит, прямо слышно. записи, что ли? Да боже. У меня под каждой основной сенсу есть сенса для зума. Че-то листаешь, правильно еще играешь, это нормально вообще. Я не сделал. Видишь со сценарием Какой-то в Стэнли параболт. Есть, есть, есть, там есть. Дерьмом своим кидаются обезьяны. Напаешь моего говна. <смех> ну, бля, чё ты такой красивый вылез? Шляпа ублюдская. По-твоему, по мужски так выходить на безоружно, а? Подошел бы я б тебя через бедро прокинул бы. Это молотов. Блять! Это молотов, Олег! Сука, ну ч мне заблочил? Чуди убил? Утрвай! Ну да, его так пища! Е так и зовут. Иди придершься, да. Что у вас там за такое, а? Коннектор, коннектор есть, коннектор, коннектор Вы смеетесь, он в МИД запрыгнул к нам Я иду помогать Мне всегда говорили, помогай старикам и инвалида Так что показывай, давай, чё Минус 49 Шор! А, движение антилопы! Чего, хочешь, вы антилопы? Спасибо Мне как раз лысины на макушке не хватает Что ты там придумываешь, жопа? Топчиться как ебанутый сосед сверху. Отрыгнул. Сверху. Нормально. Пошли дайбёмся, до его друга. Слабенький ход. Теперь мой ход. Чё, попал? а Что за звуки? Кто там пылесосит, бля? Сука, какие же мы там. Я чё-то не услышу никакого звука пылесосит. Ну стада, блин. Надо было хотя бы на ДМ пойти. Надо было, да, Мы не играем как команда. Мы куча мусора. В П на меду? Нет. я нету. что... Мармокс склад. У нас самая точная и актуальная инфа. Паточка нашлась, Все, разваливаем ребят. да да да да да да без разминки, без нихера Получается, Так, ну это уже королевская битва, <связано> как она там называется-то С пропасти Забыл название О, это так удобнее может быть, подожди Ты с бутылки на стул пересел, что ли? <связано> <связано> ну, так удобнее Кручу педали на за 10, всех сил парни. О, О поздравляю! это а кто вывалился-то Ты кричал окей, да? Да Просто <связано> выглядишь, ты не очень окей Я спину чак. Сити есть Ааа! -а -а. Ты <свист> что, <-то> <свист> что Тихо, все. Че, попал, что ли? Я зашел в режим киберспортсмен. Лок. А в воздухе запахло страха. Ты чё, ты? Убил. И это, походу, от меня несет. <свист> Мой клатч, отвали! Это твой коллег. Да, она опять по хТ. <свист> и тут же закончилось. Аж солнышко по башке сильно ебануло. Ням, ням ням ням Ну типа, а можно такого купить? Ну, не считаю. Тигл, например. Прям, типа топ. Дезер Игл. Ну чё, немножко дежавю? Давайте. Хедшот с дигла на меду, делаем ставочки. Так неуверенно себя чувствовал. Офигеть. Ставлю, что да. поздно. Ты как бы немножко проебался во времени. Убил. да? Красиво делаешь, мразь. А шорт осторожно, может быть. Угу. И червь в коробке может быть там в дыму А, мид и сити пошли Все сити ласт Пошли Пять патронов сити, сити ластик ПВП, аккуратненько Какой Да аккурат... а Что? Опа Че ты в этот я... раз в не очень хорошо играет Ты беру удар на себя ты, пиш, ты прикинь, что будет, если Марина пишет Марина, ну, пишет Марина, Марина. туда <laughs> Марина, бежи в тебя, зайди Тогда лучше, чтобы Пораду людей Кто-то другой Что? Я, а, -а, -а. все нормально. Нас, че, что что Марин делает? Да жует. Открываю рот не двадцать. Шлемка это. Так, роли. Пиплы. Да смеялся, пока ел что ли, что что? Марин, что ли, потекло или упало? Игорь сказал, пипла, у меня тарелка с крошками передо мной. Я такой, ммм, дунул. Дунул вот эту тарелку. У меня теперь без стол этих крошек. Ну бывает! Для сидеть и есть, когда играешь. тэн тэн что ли? Мы зашли А, тут не души. Нас тут вообще не встречают. На Б двое, на А трое. На никого. Последние двое на Б тогда, походу. То есть последние двое на Б, а? А бомба с каким-то имбецилом туда пошли пленчиться, да? Я... не бомба, но я имбецил, <с пацаны. И лодят на меду. Лешка. Мид. Не очень лодится. Да как так-то? О! Уйди, уйди, уйди. Спасите! Как меня еще не положили? Я, просто... я думал, все можно в целлофан заворачивать. Ага. Ахи, я столько пульс съел и я, я все переварил. 12 Уф. хт Но, осталось. Сайт, потом будет Больно, не знаю. Опять толпа. Долб... Сейчас опять на живой просрём и потом естественно катку просрём. Я тихо, люблю тихо, кэш. Тихо, тихо, я тихо, очень. Тихо. Больно нам всем будет. Да блин, в -то в этом ролике пармок очень часто умирает. мелкую моторику давай. Ну, ебанитесь по щеке. Ай, бля, больно больночки. Вс ⁇ погнали. Давайте, я буду вас мотивировать. Это Фейси. Тут все серьезно. Вперед, блядь, я их чувствую, блядь. Он здесь. Да-да-да, молодец, там никого нет. Сквозь стену. Прошу вас, не Ч ⁇ так, эффект сжимается. там. пацаны, это Фейси. Тут нужна реакция и точность. Жрите. Это вот синеватый да, фильтр! А, какие мы жёсткие на разминке! Жаль, что после неё нам жопа. Да... На! Жёсткие разминки! Готовы? А где мой пистолет, ребят? Первый же ножевой раунд. Забудьте все, чему я вас обучался. так хорошо играли там, выходили с автоматами, тут просто на ножах. Почему у меня в кризис? О, о, о, стерео. Это у Игоря, это у Игоря. Да, да. Не такая же большая задержка. До него и обратно. До иного давай, до иного давай. Метиво какой-то один. Ого, ты накол все еще живой? Задыхайтесь, мем. А, справа леса. Костракт. Опа. О -о -о. Неожиданный сюжетный поворот. Это мой пидорасик. Ты где попу для папочки греешь? Ну-ка, тест на реакцию. Худевая реакция. Шестко. Как и моя реакция на этот ролик. Эй, people, это был CSGO, не забывайте про мою мобильную игру и про рамочки, в которые можно попасть, оставив оригинальный комментарий. Ссылочки на игру в описании. здесь был гребаный Вармок, пока. Если скажу, что Сталкер 2 не выйдет, меня не непосредственно за скромление чувств верующих. Корова, Му, Собака, Гав, Кошка, Мяу, Вармок, передай свои старые любимые... Разработчик, эта игра про ничего не делающий пиксель. Мармок, здесь баг. Разработчик... Да как... Мармок найдет баги даже там, где всего лишь один пиксель, который ничего не делается. Ну, в целом, да Я уже не говорю, что мне не особо заходят ролики по counter Страйку у него. Ну, потому что... Даже прокомментировать толком ничего не могу. Но в целом, ролик понравился. Не понятно, почему этот Мормок слишком часто умирал. Обычно он там всех убивает чуть ли не в пахе там постоянно. Ладно, если понравилось, мне нравится, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на не чтобы мне подсказать видео, с ВКонтакте, подписывайтесь на Мормока, и до следующего видео.